Алексей, здравствуйте. Могли бы представиться, пожалуйста, и сказать, что вы делаете сегодня на форуме Медиадроница Сколково? Здравствуйте, Алексей Исаев, военный историк, кандидат исторических наук. Я на медиадронице выступал, собственно, с двумя основными тезисами. Первый тезис, что наша история, которая стала ареной борьбы, она на самом деле абсолютно рациональна и поддается рациональным объяснениям. То есть любые события, как неудачи, так и успехи, они поддаются рациональным объяснениям, и видно, что они были следствием деятельности конкретных людей, направленной на достижения победы, они сделали такие таки такие шаги, которые обеспечили Красную армию боеприпасами, качественными танковыми соединениями и прочие, все элементы военного строительства, которые требовались. Mm -hmm. Второй тезис был такой, менее, что называется, откинуты в историю, более актуальный это то, что, невзирая на техническое превосходство противника, всегда можно найти, на что опереться у себя, найти некие решения перпендикулярные таким как бы трендам, которые дадут победу. На чем я это основывал? Производство пороха в Германии. Немцы нас стабильно опережали. Немцы были стабильно лучше в порохе и в артиллерии. Но мы уравновесили это новейшими средствами борьбы, каковыми были минометы, которые требовали в разы меньше пороха. А имея затраты пороха небольшие на минометные выстрелы, мы обеспечили 40% выстрелов по массе к всей Красной Армии именно минометные. Получилась такая минометизация Красной Армии, которая уравновесила превосходство противника техническое. И, соответственно, тезис с точки зрения как бы, медийной, медиа-дронницы, был простой, что да, враг может быть силен, враг может нас превосходить в каких-то очевидных вещах, но можно найти решение, которое уравновесит это. То есть оно, скорее всего, родится на фронте, оно родится у тех людей, кто воюет, но такое решение возможно, и пример Великой Отечественной нам показывает, что это возможно. Вот как говорится, что называется, реактивный ранец. Возможно, возможно. Вот так же это. Вы лично сейчас, вот уже спустя год ведения СВО, могли бы вот свое субъективное мнение или объективное, там, если вы смотрите, что происходит на фронте да, современном, сказать, есть ли у нас сейчас какие-то аналоги таких перпендикулярных решений? Пока нет, к сожалению, пока нет, пока называется, у нас долгая война, которая будет идти долго и, к сожалению, в формате взаимного истощения, когда идет борьба за тот же Бахмут, когда обе стороны несут потерь, такой Верден. Верден можно выиграть, но это стоит дорого. Пока таких решений не видно, возможно, они появятся, точно так же, как они появились. Вот, Красная Армия, они появились не через год. Это проявилось к концу 1942 -го года, то есть через полтора года после того, как началась война. Возможно, опять же, с фронта что-то придумают. То есть Решение наверняка есть, точно так же, как в Первую мировую Придумали танки. У нас тоже могут придумать нечто, что перевернет сам ход войны. Я я верю в русских инженеров, я верю в тех людей, которые сражаются на фронте, что они напряженно думают о том, как достичь успеха. Еще один вопрос, он, правда, больше из плоскости идеологической, тоже историография. Скажите... Коллективный Запад, условно так назовем бы, традиционно применяет против нас технологии, в том числе как бы и внутренних расколов, разломов, да, сепаратизма, активно качая эту тему, начиная, собственно, от самого вопроса украинства, да, заканчивая вопросом подготовки сепаратистских настроений внутри России, апеллируя к каким-то там, да, то есть национальным чувством как бы отдельных этнических меньшинств прочее, скажите, а мы, во-первых, можем ли мы пользоваться такими технологиями, и не имеет, ли, ну, имеет ли смысл нам обратить внимание на, как сказал здесь один из организаторов, да, про партизанскую войну, в том числе информационно-медийную, я имею в виду Александра Любимова, вот, о том, чтобы сделать такой вот мировой бунт, и найти не только своих друзей, но и врагов своих врагов. Можем ли мы играть на этом поле? И был ли у нас какой-то позитивный опыт в нашей истории? У нас в истории был позитивный опыт, который назывался «Марксизм и коммунистическая идеология». Сейчас он не повторим в буквальном смысле, но я совершенно согласен с любимым, что мы можем сейчас играть на поле традиционных ценностей традиционных ценностей, которые являлись опорой цивилизации на протяжении столетий, и попытки, наоборот, расшатывать мир через всякую там ЛГБТ, через какие-то права меньшинств. То есть те вещи, которые во многом противоречат человеческой природе. Если, как все время, увидели в Советском Союзе... Общество социальной справедливости точно так же могут увидеть в России общество, стремящееся сохранить основные ценности. То есть это семья, это, опять же, свобода воли, свобода мысли. К сожалению, Запад то он начал катиться в какую-то совершенно непонятную для всех сторону. И в том числе для своих граждан Когда навязывается э, Идеология Буквально тоталитарный сектор И э, стать таким Островком И э, я бы даже так сказал э, Маяком Таким маяком во тьме Который э, Пропагандирует э, Любовь Который пропагандирует Истинную демократию который пропагандирует э, истинную ценность человеческой жизни. Вот это у нас возможно, именно ввиду того, что мы это по разным причинам сохранили, и всякие э, сказать, нововведения идейные Запада, они до нас, можно сказать, не докатились до стадии реализации. Поэтому я с любимым согласен, можно, возможно, найдется что-то еще. Применить против Запада. Созданные им же инструменты и технологии, ну, возьмем, например, БЛМ. Как БЛМ бы, активно применялись как бы, в период правления Трампа да, для того, чтобы же, не допустить его повторного прихода как бы, да, то есть на президентский пост. Может быть, стоит помочь БЛМщикам в Америке вот, раскачать и дестабилизировать окончательно там ситуацию, и пусть они уже занимаются своими внутренними проблемами. Я боюсь, это слишком такая амбициозная задача, и для этого, на самом деле, надо знать то общество. То, что общество американское готово к гражданской войне, это говорят те, кто прожили там десятилетия. И, что называется, дать искру, может быть, это возможно. Вопрос именно в том, чтобы найти место, как говорят, ударить молотком рубль. Знать, куда ударить тысячу рублей. Вот я не уверен. Внутреннее ощущение у меня нет, что БЛМ это то место, куда вот можно ударить, и все посыпется. Но глубочайший разлом, который есть, он виден в западном обществе. Это та вещь, которая может нам позволить устоять, потому что да, на нас давят. Нас хотят э, стереть, на самом деле, с лица земли, и приходится использовать такие вещи, грубо говоря, ну, комментир нашего времени. И, наверное, последний вопрос. Вот сейчас я буду апеллировать к первому вопросу Алексея Чадаева, который был задан Марии Захаровой. Как будем побеждать? У вас есть ответ, как у историка, вот через призму истории, как мы будем побеждать? Есть через призму истории, вот как в Великую Отечественную войну, штурмовые группы. Все еще с 20-х годов теоретики говорили, да, надо воевать штурмовыми группами, но это давала только практика. Поэтому побеждать мы будем, если сможем отладить связь, артиллерийскую инструментальную разведку и грамотные штурмовые действия. Вы имеете в виду на уровне тактического взаимодействия, без длинных э, цепочек принятия решений? Ну, и даже не длинные цепочки принятия решений, а именно э, отладка тактики. Отладка тактики, позволит, э, э, отладка тактики позволит тактические успехи развивать тактические успехи в оперативные. Поскольку я, например, вообще не верю во всякие рассказы про то, что там кум хотели к куму. Вот у меня более убедительное объяснение, как мне кажется, того, что операция пошла не совсем так, как планировали. Это, например, то, что начала рассыпаться связь. И если удастся отладить связь, взаимодействие артиллерии, пехоты, танков, это все позволит... Плюс, если мы, может быть, найдем какие-то свои специфические решения, от которых возрождаются на фронте. Ну, это то, о чем вы говорили, перпендикулярные решения. Одним словом, отладка вещей, которые, называется, рутинные, но если их отладить, то можно превратить наши вооруженные силы в машину, которая будет перемалывать врага в наступлении в обороне.